Открываете работу в программе Photoshop, находите инструмент создания прямоугольника, делаете ему обводку, убираете заливку и создаете квадрат по большим сторонам. Смотрите так, чтобы все ворота вписались в этот квадрат. Вот так полностью. Отключаете замок на фоне. Включаете трансформацию искажения и начинаете подтягивать ворота под квадратную рамку, двигаясь за ползунки. После того, как вы поправили ворота, они у вас стали квадратные для удобства моделирования, вы убираете рамку, включаете ее видимость. Если хотите, можете залить то пространство, которое у вас осталось не залитым. И кисточкой. Подкрасить просто там, где у вас заливка не сработала. Ну, это чтобы не мешало при моделировании лишние какие-то детали. Тоже можно не делать. Ну и все. Осталось экспортировать как JPEG. И ваш референс готово.